Перед скучал лично мы. Да, иди это нюку. Cool. <ролк> <ролк> Просто сплошной позитив. Да. Мы тут выбираем, что будем танцевать из его танцев. Казахстан, Аллахан, Казахстан. Она научила меня танцевать в стиле ТикТок. Будет драка, будет батл, будет челлендж. Что говорят? Сколько эмоций? Let's right. go!